Что еще? Видел Рафлан Байпория, Магригор. Ставил. У -у -у. Да, ставил, 4. да, да, 4. да, да. Да, да, рублей Выиграл 9 к на победу Пори. Для меня, как студента, норм поднялся. Высылаю долю. Здоровья и удачи. <музык> Мне кажется, было надежно ставить Under 2.5. Что я сделал? Надеюсь? Я ставил на Under 2.5 в бою Конора и Пория. И ставил на то, что Конор сделает накаут во втором раунде. Ну, конечно, меньше ставку. Поставил 700 на Under 2.5. И 250 на нокаут Конора во втором раунде. Ну, то, что он сделал нокаут. Потому что он кайф был хороший, я считаю, Но 7, 7 кайфа, это хорошо. Короче, по поводу UFC, я ставил 700 батчей на Under 2.5, этот бой главный. И 250 на то, что Конор выиграет нокаутом во втором раунде. Дальше я еще ставил на бой Томпсона и Бёрнса. Я ставил, по-моему, я ставил 500 на то, что выиграет Бёрнс. Я ставил 300 на то, что он выиграет досрочно. И еще 250 на то, что он выиграет нокаутом во втором раунде. Или 200. Не помню. По-моему, 200. Да, эта ставка вышла похуже в целом, да. Ну как? Короче, у меня в итоге, в итоге, итого, я вышел в плюс на 350, что-то типа такого. Ну, хоть не проиграл, уже заебись. Вышел в плюс. А В то последнее время, я думаю, завязать карьеру ставочника. Потому что я толком ничего не добился. Не знаю. И сейчас даже небольшой небольшом минусе. Мне сейчас кажется, что я за год ставок, вот я где-то начинал делать ставки год назад, летом. Я за год в минусе на на данный момент на 600 долларов или 650. Ну что еще? Где-то так. Здорово. Привет. То есть я за год добился того, что я вышел в минус на баксов 650. Где-то так. Ну в районе 1000, короче. Ну что еще? BRNS базовый GCR. Какой нокаут? А вообще, может будешь в ТГ рассказывать, какие ставки на кафе сделаешь? Думаю, многим будет интересно. Нахрена, а... я же я же сказал, что я за год, получается, вышел в минус около тысячи баксов. То есть, ну, что, что я буду рассказывать? А... Короче, как... смысл мне рассказывать ставки на UFC в Телеграме? Я же сказал, что я в минусе, получается, небольшом. В микроминусе, но то есть, ну, что я могу рассказывать, зачем? Как я могу быть авторитетом? Просто так, просто что-то писать, лишь бы писать? Так я и так пишу на тему фильмов. В этом, по крайней мере, ну, я действительно понимаю, потому что, ну, я прям увлекаюсь в кино. Если бы я UFC, ну, в смысле, если бы я, э, как вообще, типа, ММА смотрел, я не знаю, лет 10, и хотя бы был бы в плюсе, тогда можно было бы об этом думать. Я не смотрю никогда онлайн UFC, я всегда смотрю в повторе. Я никогда онлайн не смотрю. Зачем мне не спать? Э, зачем мне антизожить? Ради чего? Я могу проснуться, скачать и посмотреть, ну, в повторе. Это то же самое, что онлайн. В чем разница смотреть в повторе или онлайн? В чем разница, я понять не могу. То есть я никогда не понимал, а в чем разница? Я проснулся, скачал, посмотрел. То же самое, что онлайн. Разница никакой. Онлайн смотреть, это нужно или платить, или лаги жрать, одно из двух. Или платишь, или лаги жрешь. И хуевое качество. А я проснулся, посмотрел охуенное качество, и Рафлан доволен.